Как зарегистрироваться в Zoom с мобильного телефона, получить доступ ко всем конференциям, которые проходят в Zoom. На канале есть ролик, в котором пошагово рассказано, как проходит процесс регистрации, если вы используете компьютер. В результате регистрации вы получаете логин и пароль, который желательно сохранить. Логин это ваша почта и пароль, который вы придумали. Пароль должен быть достаточно длинным, не менее 8 символов содержать. Большие маленькие буквы и цифры. В этом ролике я покажу, как проходит процесс регистрации с мобильного телефона. Тут немножко по-другому, но принципиальных отличий нет. На телефоне, а я показываю для телефона Android, вы запускаете установленное приложение Zoom если у вас его нет, скачайте его из Play Market. В поиске Play Market напишите Zoom и нажмите на зелененькую кнопочку установить. У меня приложение установлено. Я его просто запускаю. Открывается главное меню. Вам необходимо выбрать кнопку регистрация. Если вы Никогда не проходили регистрацию в Zoom, не создавали профиля, не заполняли его, не вносили свое правильное имя, аватарку не загружали. Вот если вы никогда этого не делали, смело нажимайте на кнопку регистрации. Если вы когда-то это делали, то я вам рекомендую вначале попробовать восстановить пароль к вашей учетной записи для этого нажмите на войти в систему почему-то этот экран не показывается но я вам покажу его немножко по-другому вот что вы увидите вас будут просить ввести ваш логин и пароль подразумевается что вот эти данные у вас уже есть если вы их забыли вы нажимаете на кнопочку забыл пароль вот видите вот надеюсь видно Открывается такое вот окошечко, точно такое же, как при восстановлении пароля и на компьютере. Вам необходимо в поле ⁇ Электронная почта ⁇ Внести вашу электронную почту в нашу почту и нажимаю на кнопочку ⁇ Отправить ⁇ Если вы проходили регистрацию на эту почту, то вы увидите вот такое сообщение. Оно говорит о том, что на вашу почту отправили письмо со ссылкой для восстановления пароля. Если такого сообщения не приходит, то либо вы неверно указали адрес электронной почты, то есть допустили какую-то ошибку в адресе, либо вы не проходили регистрацию на эту почту. Тогда вам необходимо будет пройти ее заново. Я тоже это покажу. Мне же отправили письмо. Вы открываете почту, ищете письмо от Zoom с темой подтверждения восстановления. Открываете это письмо и нажимаете вот на единственную кнопочку, которая есть в этом письме. Нажмите здесь, чтобы изменить пароль. Вас отправляют на страничку именно восстановление пароля. Вы заполняете поле с вашим новым паролем, читаете рекомендации, которые вам выдает Zoom. Если вы смотрели первый ролик, я об этом подробно рассказывал. Сейчас на этом останавливаться не буду. Заполняете поле «Подтвердить пароль». Сюда вставляете тот же самый пароль. И нажимаете на кнопку «Сохранить». Видите сообщение «Ваш пароль успешно изменен». Вы восстановили свою учетную запись в сервисе Zoom. Сохраните свои логины и пароли, запишите их себе куда-то на бумажках. Потому что если произойдет какой-то сбой, чтобы они у вас были под рукой, чтобы вам не приходилось проделывать эту операцию еще раз. Вот с этой странички «Войти в систему» вы заполняете поля «Адрес электронной почты» и пароль и нажимаете на кнопку «Войти». Заполнил только что восстановленные регистрационные данные и нажимаю на кнопку войти в систему вы авторизировались в приложении Zoom вы стали полностью зарегистрированным пользователем вот. у зарегистрированных пользователей есть классная функция вы можете добавлять своих друзей и знакомых в свой Zoom и общаться с ними очень просто как в том же самом скайпе, нажав на кнопочку если он в сети вот например сейчас Марина Алёхина в сети, я могу с ней начать переписываться, либо просто сделать с ней видеоразговор в Zoom. Я сейчас выйду из системы, попал опять на главную страничку Zoom. И что же делать тем, кто никогда не регистрировался в Zoom, и вы хотите это сделать с телефона? Тогда вам требуется просто-напросто вот с этой главной странички нажать на кнопку «Регистрация». И ответить на несколько простых вопросов, которые задает вам Zoom. То есть вы выполняете все те же самые действия, как при регистрации Zoom с компьютера. Я не буду сейчас на этом останавливаться, потому что процесс подробно рассказан в первом ролике. Возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в WhatsApp, я постараюсь вам помочь.